Решил я вырастить имбирь на балконе. Естественно, предварительно все прочитал, все посмотрел. Я все знаю. Вперед! Чтобы начать мероприятие, в ближайшем магазине был срочно куплен имбирь. По заверениям интернетовских имбиреводов, корни должны быть обязательно с точками роста. Вот они. Судя по внешнему виду, посадочный материал попался не совсем удачный. Но делать нечего. Операция уже началась. Была отрезана ненужная часть без точек роста. Оставшийся обрубок был залит теплой водой. Точки роста у него есть и в конце концов что-то должно получиться. Обрубок был заботливо прикрыт крышкой. Все, что сделано и все, что будет сделано, все это по советам маститых импереводов. После нахождения в теплой воде посадочный материал был обсушен мягкой трепицей. Оказывается, активированный уголь помогает не только при расстройствах желудка. Нельзя сразу приложить таблетку к месту среза, ее нужно сначала превратить в порошок. Пресс должен быть полностью покрыт активированным углем. Почва должна быть рыхлой и хорошей. Оказывается, нельзя сажать вертикально. Сжать обрубок надо плашмя, и точки роста должны смотреть в центр кошка. Полностью закапывать нельзя, нужно лишь слегка прикопать. И верхняя часть должна быть открытой, а почву предварительно разохлить. Радостным замиранием сердца был проведен первый полив. Мокрая земля была деликатно утром бопана. место действия накрыто полиэтиленовой пленкой. Выращивать предстояло в светлом, теплом помещении при температуре выше 20 градусов Цельсия. Все идет по плану, температура в норме. Вот он, долгожданный первый росток. Брубок периодически и заботливо поливался. А, а после полива также и заботливо прикрывался пленкой. Хотя некоторое время появились первые грустные моменты. Имбирь не хотел расти. Для исправления ситуации в срочном порядке рядом с обрубком первопроходцам был посажен второй же такой. Процесс посадки проходил также аккуратно и деликатно. год, Колосившиеся ранее заросли имбиря уже засохли. К сожалению, часть в виде материалов утеряна. Но поверьте мне, к имбирю относились достойно. Его периодически поливали, опрыскивали. Все делалось как нужно. Но процесс выкапывания имбиря комментировать не буду. Просто нет слов. Результат уже знаете, в результате плачею. На все вот это ушел один год. Опыт негативный, но это тоже опыт. Может кому-нибудь поможет.